А, Соответственно, как ты относишься к медитации, как к практике? Вот чтобы 20 минут, не меньше, человек сидел и а, что-то происходило. Я же все-таки какое-то отношение имею к медитации, можно сказать. А, ну, я думаешь? считаю, что медитация – это то состояние, когда ты можешь… Когда ты можешь узнать себя каждый день, каждую минуту ты можешь познавать себя. Если говорить о слове медитации, я не знаю, медитация это или нет, но у меня каждый день, как правило, это ночью, у меня уходит на это, ну, часа, час, два, бывает и четыре. Я погружаюсь в себя, и для меня вот это то время, когда это, это мое время. Когда я в себе, когда я в космосе, и это клево. Это это обязательно, как это, же? как как без этого. Мы в состоянии просто не всегда это осознаем, а когда я это делать, это по-другому уже по-иному.